Правило и иерархия наложится у вас на весь остальной мир. То есть вы не будете дальше уже смотреть на этот мир, как некий набор случайных явлений и событий. Вы не будете смотреть на людей, как на равных друг другу, потому что если есть принцип иерархии, он отражается абсолютно на всю. Волки едят зайцев, а они наоборот, и сильно управляют слабыми, они наоборот. вам это поможет в конечном итоге разобраться во всех причинах существования реальности той, какая она есть и почему она строится именно так или не иначе. Итак, мы имеем семь базовых потоков, которые присутствуют в этом мире. 7 число не случайное, у нас есть и 7 тонких тел, и семь потоков. И они, безусловно, связаны между собой, как мы тоже смогли догадаться, это все не случайность. Наша будет с вами задача увидеть эту взаимосвязь между тонкими телами человеческими, между эгрегориальными мирами и между потоками, которыми эти эгрегориальные миры управляют. Потому что по сути дела они существуют здесь только потому, что нужна система управления определенными потоками. Потоки сил, потоки не энергетические, они информационные. То есть это не энергия. Энергия, она всегда одинаковая, она для всех одинаковая. Энергия этого мира как движущая сила, как сила, которая что-то что делает. Первопричина этой энергии, существования энергии в том виде, в котором она есть, это стихии, с которыми вы уже знакомы. Но стихийная сила, сила хаотичная. Она, если и подвержена каким-то определенным законам, то эти законы с человеческим миром не согласовываются. То есть человек стихийный. по законам стихийных сил жить не может. Он не выживет. Значит, нужны дополнительные информационные структуры, которые эти стихийные силы будут преобразовывать в некие другие силы среди которых человек может не просто выжить, а еще и что-то делать. Итак, иерархически различается семь потоков сил. Я их вам сейчас обозначу от самого простого к самому сложному. Самый простейший поток это поток здоровья. Он присутствует здесь в максимальном количестве а, и требует дополнительного управления. А, второй иерархический поток это поток денег. Он тоже присутствует здесь в достаточно большом количестве искусственно созданный поток, который мы называем потоком денег, да, но вообще это поток, поток благосостояния, поток умения, привлечения себе материальных ресурсов. Его простолюбное название это поток денег. Следующие два потока иерархически равны друг другу, но превышающие два предыдущие, это поток удачи и поток власти. Они находятся на одном информационном поле. Следующий иерархический уровень также включает в себе два потока. Это поток любви и поток знаний. И следующий уровень, это уровень потока творчества. Вот пять слоев и семь потоков. Это записано в самой основе, в самой структуре мира. Это тоже константа. Большего нам не надо, меньше нам будет мало. То есть пятерка, в данном случае, пять уровней, пять иерархических уровней, которые держат эти самые потоки. То всего потоков семь. С каждым из них нам с вами предстоит разобраться. Каждый из них прощупать через свое собственное сознание и понять, какой поток поддерживает вашу систему, а какой делает ее слабее и на каком уровне. И постигать мы, конечно, начнем как обычно снизу и вверх все эти потоки. Наш базовый курс, то есть ближайшие Сегодня и еще два дня, то есть трехдневный цикл лекций предназначены для того, чтобы мы в теории все это дело изучили, потом начнутся практические зрители, непосредственно полевые испытания каждого из этих потоков, прежде чем их испытывать, мы с вами должны будем изучить их в теории, прежде всего усвоить, вызубрить, понять, принять о том, что Иерархия, которая присутствует и среди этих потоков, и среди эгрегоров, это вещь не случайная. Это закономерность, которая выстрадана тысячелетиями. Кучу народа, миллионы, миллиарды людей положили в свои жизни ради формирования вот этих самых эгрегориальных систем. В своей жизни они доказывали правоспособность того или иного эгрегора или потока быть онтологически более высоким или онтологически более низким быть зависимым или управляющим, то есть они вкладывали в это свой собственный опыт, свои собственные жизни. А поскольку времени на формирование этих потоков было вложено довольно много, и иерархическую структуру вложено было довольно много, она закрепилась в этом мире как константа. То есть выражаясь языком магии, которую мы изучаем, эти константы лежат в основе первоосновы принципов добра. Это та самая структура, в которой он заложен не только так и никак иначе. И сколько не было попыток изменить эту иерархическую систему через революцию, через погружение системы, всей системы в хаос, через некоторое время, вынурнув из хаоса, система восстанавливает себя именно по этой иерархии. Собственно говоря, для этого она и нужна, чтобы любой катаклизм, любой, любое сотрясение пространства максимально быстро берет систему на прежний работоспособный уровень. А это значит, что она должна работать по закону. И вот этот закон, что мир иерархичен, поток иерархичен, эгрегор иерархичен. И в самой системе эгрегоров человеку и человеческому сознанию может быть определенное место. И он обязательно это место для него будет, но изменение положения этого места своего сознания на определенном уровне иерархии среди эгрегориальных слоев зависит исключительно от его личной персональной питийной массы, от его ядра сознания, от его информационной силы, ядра сознания. И ядро это будет постоянно пробоваться на прочность. Для этого эгрегориальные системы нужны, чтобы не только помогать или мешать, но и периодически пробовать на прочность. Понятная объясня. Вот это вот ядро, именно сам его бытийный потенциал. Двигаясь от, от тонкого тела к тонкому телу, то есть от уровня сознания к уровню сознания, имеет так называемые несгораемые величины, то есть закрепившись на каком-то определенном тонком теле, наработав там определенный потенциал, оно уже не может быть сдвинуто вниз, то есть позиция ваша всегда останется предыдущей. Но что нужно сделать для того, чтобы закрепиться? на определенном плотном теле. Обычным образом человек идет, это нарабатывая опыт. И на наработку опыта у человека обычно уходит очень много времени, на естественную на работу. Да? И если по уровню допустим первого, второго, третьего тела да? физического эфирного астрального, он может за одну-две жизни достигнуть этого уровня, то для того, чтобы например подняться со астрал на ментал, может быть и 10-12 а даже может идти побольше жизни. А для того, чтобы двинуться еще выше, обычно уходит гораздо больше жизни. То есть время вам отпущенное, вы тратите на этот процесс. То, что делаем мы, это искусственный процесс. то есть мы все это дело пытаемся сделать за, за одну жизнь. Сами понимаете, почему это сделать сложно. Прежде всего, потому что инерция своего собственного сознания и сопротивления среды. В самой алгоритмизации среды написано, что человек с такой низкой битильной массой не может двинуться на уровень выше. А почему у него низкая битильная масса? Потому что он не закрепился еще пока на своих позициях. Он достиг, например, точки сборки на ментальной теле, то опыта жизни на этом уровне нет. На это нужно вложить время, на другой опыт время. Магические дисциплины они нарушают это правило, то есть они, это исключение, они погружают бытийную массу искусственно в ядро. непосредственно от, от какой-то информационной структуры, от какого-то Бога, взамен этой информационная структура попросит вас быть проводником своих сил, а это значит соблюдать принцип верности не разбрасываться на каналы, и вести свою жизнь, вести, делать свой образ жизни такой, какой надо этой силе. То есть это отсутствие свободы. За могущество своей своей свободы, меня, Поэтому я и задаю вам все эти вопросы. Насколько велика ценность изменения ядра в вашем сознании, насколько вы действительно этого хотите. Не пребывайте в иллюзии. Популировка, бог нас любит, к нашей, к нашей теме не подходит. Потому что любит обычно бескорыстно. А в нашем деле ничего бескорыстного никогда не было. На всё приходится платить.